Всем привет! Сегодня вам покажу, как скачать и установить Splash. А, многие про него, я думаю, вы уже слышали, а, либо уже сами скачивали. А, сразу скажу, довольно крутой чип, большой функционал и многое другое. Ну, в принципе, мы с вами сейчас это все увидим. Значит, переходите по ссылочке в описании, а, листайте немного вниз, здесь кнопочка скачать бесплатно. Нажимаете вас перекидывать на скачивание файла а если вот здесь у вас а, сверху слева попросит разрешение вы разрешаете после этого вас перекидывает на скачивание как видите у меня уже скачалось после этого нажимаем скачать файл все вот он скачался открываем его все отлично он у нас открылся а, скорее всего у вас попросит пароль а, либо же нет а, пароль, в принципе, я оставлю в описании к видео, если у вас вдруг попросит пароль. Вот, ну, у меня не просят пароль, скорее всего, из-за того, что я уже его скачивал. Так, значит, переносим папку на рабочий стол. Так, введите пароль. Так, вводим пароль. Все отлично. Так, вот у нас папка с щитом появилась. А, сразу скажу то, что перед запуском Boost э, Trapper. Да, вроде бы так называется. Отключаем антивирус. Все, я свой отключил, как видели. И запускаем его. В принципе, грузится он недолго. Нужно немного подождать. В принципе, я думаю, сейчас все довольно быстро загрузится. Сразу скажу то, что тут есть 5 DLL ов То есть можно выбрать любой из ä, интересующих вас. Вот. Но сразу скажу то, что пока что один не работает. То есть работают только 4 DLL. -а. И сейчас я вам покажу, который ä, самый хороший DLL. По моему мнению. Так, все, Запускается у нас Splash. Сейчас попрошу у нас ключ при входе. Ключ я тоже оставлю в описании. Так, вот он ключ. Если не хотите скачивать, можете с экрана переписать также тут при входе можно выбрать либо русский либо английский язык давайте выберем русский так вводим ключ нажимаем далее все отлично так ждем все вот у нас чит а если у вас начала играться музыка то нажимаете вот сюда на сплэш и у вас выключается музыка после этого все стираем оно нам не надо и вот здесь можно выбрать дл Uh, Spider-Core не работает. То есть работают только вот эти вот 4. Uh, самый лучший, по моему мнению, это Cheat Skeat. То есть выбираете его Вот, в принципе, он может у вас уже сам выбраться при входе. Вот. Он самый наилучший пока что, на данный момент. Также нажимаем шестеренку. У нас тут настройки вылазят. Также присутствует инжект версия 2.0. В принципе. Очень хорошо. Ну и тут, в принципе, все оставшиеся функции тоже все хорошие. Можете все проверить. А, есть скрипт хаб. Тут, если не ошибаюсь, вроде бы 40 игр. И также есть еще, получается, дополнительные функции. Там, допустим, fly, там скорость, гравитация, infinite jump и все в таком духе. Так, давайте пока что закроем. И, наконец-то, проверим наш чип в деле. Так, заходим в Roblox. А, давайте все-таки откроем скрипт хаб. Так, и даже не знаю, на чем проверим. Ну, давайте, в принципе, на Bubble Gum Simulator. Почему бы и нет? А, заходим в Bubble Gum Simulator. Вот, надеюсь, сейчас быстро зайдет. Может быть, нет. Но сейчас мы с вами увидим. Так, все, отлично. Сейчас сразу, короче, убавляем звук и делаем качество на максимум. Ага, грузит долго, ладно. Ну, в принципе, ничего страшного, только я вот не понимаю, вот когда я записываю видео, игра постоянно долго грузит. А без видеозаписи игра почему-то очень быстро грузится. Вот, я вот в этом прикол не понимаю, но в принципе, ладно. Так, выбираем компьютер. Так, тут уже какие-то секретки пошли, по-моему, прикольные. Так, ладно. А, значит, нажимаем инжект. Ждем, пока у нас заинжектится. Учелик зависло, походу. Так, все заинжектилось, отлично. Иконка появилась, все, инжект прошел, все работает. А если у вас инжект не сработал, нажимайте еще раз на эту шестеренку. Как я до записи видео показывал. И нажимаете Inject версия 2.0. Вот, и у вас тогда заинжекция. Так, открываем скрипт хаб. И выбираем с вами Bubble Gum simulator. Нажимаем Да. Все, как видели, скрипт активировался. Вот он у нас появился отлично. Автосел есть. Как видите, он работает. Потом. Автоселфул, это, я так понимаю, продать все. надувание жвачки Тоже работает, как видите. Все отлично. Также можно ТПхнуться на начальную локацию, потом там на кэнди локацию. Там, ну и так далее, в принципе. А, получается, если у вас локация открыта, то у вас не будет он падать в пропасть. Так, идем дальше. Чекпоинт. Чекпоинт это я... Не знаю, что это такое. А, все, походу, понял. Это, скорее всего, у нас острова. Да, это острова, как видите. Их тут довольно много. Давайте на самый последний. Туперкнемся. Так, а если, допустим, на этот? Ага, с этого я уже падаю. Окей. Unlock uh, all checkpoint. Это, я понимаю, открытие порталы, То есть, которые у вас закрыты. Uh, если я нахожусь на начальной локации, скорее всего... На начальной локации и будут открываться у нас порталы. Нажимаем. Ну, в принципе, как я и предполагал, открывается только на начальной локации. Ладно. Есть функция collect all chest. Так, все собралось отлично. Мне дали каких-то 500 монет эксклюзивных, я так понимаю. Ну ладно. Редай металл код. Нажимаем. Так, что-то появилось? Нет, ничего не появилось. Ладно. А, ну, в принципе, на этом все. Оставшиеся скрипты в скрипт-хабе можете сами проверить. Все работают, все топовые. Ну, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.